приветствую друзья всех вы смотрите канал по покеру я думаю что вы сегодня зашли не зря дело в том что у меня для вас есть такая радостная новость если кто желает хотел бы себя попробовать на покер stars а именно есть такая возможность стать миллионером намечается турнир года есть такой недельный турнир санди шторма а есть турнир года санди миллион в котором вы можете себя попробовать все свои силы и стать великим чемпионом. Как вы думаете, друзья, сколько призовой фонд составляет в этом турнире? Ну, не будем долго вас напрягать, скажем так. Он составляет 10 миллионов долларов. И второй такой несложный вопрос. Сколько вы думаете будет за первое место? Ну, подсказка на самом рабочем столе у меня. Да, друзья, именно 1 миллион долларов получит победитель, кто займет первое место и, так сказать, сразится с сильнейшими игроками, скажем так, всего мира, всего земного шара. Все покерные игроки, ну не все, конечно, большинство профессиональных игроков, так думаю, что их много будет, будет именно бороться за этот лакомный кусочек в 1 миллион долларов. Поэтому, друзья, как... Зарегистрироваться на этот турнир ссылка будет под этим видео. Те, кто еще не верит, что можно зарабатывать большие деньги, хорошие деньги вообще зарабатывать покером. Также видео ссылка на видеоролик, где вы можете посмотреть самые крупные выигрыши в покере. Также будет под этим видео. И как все будет происходить? Давайте сейчас посмотрим. В принципе, вам нужно будет скачать вот такой значочек покерстарс.ком обратить внимание, чтобы это было на реальные деньги после чего вам надо будет его открыть давайте откроем, покажу как все ну, нажать соответственно вход несколько секунд подождать загрузку так, и как мы видим, что Значит, куда вам нужно зайти? Зайти сначала все игры, потом юбилей, санди миллион и открыть вкладку «Главное событие». Вход на этот турнир будет составлять 215 долларов. Как мы видим, что это 13-летний 13 юбилейный турнир. Гарантия 10 миллионов долларов. Приз за первое место, опять же, гарантированный миллион долларов. Откроем лобби турнира, посмотрим Значит, стартовый фишек у вас будет 25 тысяч. Блайнда будет расти по 15 минут. Турнир медленный. Значит, начнется он через 11 дней, но уже регистрация у нас началась. Ну, не у нас, а на Покер Stars. На данный момент пока что 9523 участника. но ну, будет их намного больше. Так, что еще хотел сказать. Здесь вот призовых мест на данный момент опять пока 1673. Сами призовые места вот, Выглядят пока в таком вот Ракурсе скажем Ну и как видите вы за первое место 1 миллион долларов друзья Так что не пропустить эту возможность Один раз в год Вы можете себе позволить Играть в таком турнире А я вам желаю удачи Всех благ Дай бог вам выиграть турнир Кто будет играть А мы увидимся в следующем видео Пока